здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас швейное видео но я считаю что посмотреть его должны абсолютно все эта информация нужна всем и призываю поделиться этим видео потому что может вам и не кажется ситуация серьезная но я живу в европе и мне уже не смешно вот поэтому в данный момент я знаю вся чехия шьет, кто может маски на лицо для больниц потому что не хватает и предлагаю вам тоже научиться это делать и что это умение пригодится абсолютно всем даже кто у кого нет машинки ее можно сшить руками не напрягаясь вот она наша выкройка Я думаю вы зафиксировали пока я говорила ее и в общем у нас три детали одна деталь 20 на 20 сантиметров вот она двойная со сгибом то есть 40 на 20 по сути да, и две детали которые у нас завязки так эти размеры даны медицинским учреждением вот то есть завязки должны быть 40 сантиметров ой, а я сказала 90... завязки у нас длина 92 сантиметра и ширина 5 сантиметров 2 штук, будет понятно то есть детали вот они 20 на 20 тут со сгибом и две полоски длиной по 92 сантиметра шириной по 5 сантиметров вот я вырезала деталь и сейчас мне нужно эти завязки проутюжить подготовить, сделать заготовку, для этого я загибаю вовнутрь вот. завязки сшиты для того, чтобы их можно было кипятить, потому что если будет резинка, как обычно в масках пришивают резинку либо будет э, шнурок если шнурок, то только стопроцентный хлопок пополам и проутюживаем вот таким вот образом я заготавливаю все мои завязки вот они и основная деталь я раскладываю вот этот сгиб пусть себе будет вот здесь вот я просто заутюжу в общем здесь и здесь мне надо проложить строчку так, вот они мои заготовки, девчонки, и еще краешки с вами обработаем, значит загибаем по с каждой стороны по сантиметрику, заутюживаем и перекладываем, вот так вот еще заутюживаем, то есть в готовом виде Ау! у нас эта завязка 90 сантиметров длина, и здесь срезаю вот так вот уголочки так я смотрите я надеюсь вам видно сделала строчку здесь и сделала строчку здесь теперь складываю вдвое так 22 сантиметра видите мы совмещаем со сгибом и отмечаем так Теперь что мы делаем, мы заутюживаем, складываем по тем точкам, которые у нас три с половиной сантиметра. Я здесь и здесь прошли так вот такая у нас заготовка теперь мы берем наши завязки 40 сантиметров отмеряем в желобочек вставляем нашу повязку таким вот образом и прошиваем Теперь я прошиваю вот так вот по всей длине завязки. Итак, вот смотрите, видите, здесь и здесь я сделала закрепки, то есть укрепила, чтобы все хорошо держалось. Закрепки, соответственно, в конце. И вот такая вот маска на лицо у нас с кармашком, с кармашком. То есть она двойная и можно вложить сюда прокладочку. Вот. Ну, а на этом, девчонки, все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока и всем здоровья. Самое главное, девчонки.